Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 18 мая и давайте посмотрим с чем у нас закрывается текущая торговая неделя и начнем как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция общая нисходящая сохраняется, хотя вчера мы не видели обновления локальных минимумов. Я напомню, последнее минимальное значение было зафиксировано 16 мая по цене 1.1763. Вот для того, чтобы подтвердить продолжение, продолжение снижения евро по отношению к американскому доллару ближайшая цель это уйти ниже минимумов которые были 16 мая сформированы. Отмена данного сценария и предпосылки начала роста по данному активу сформируется в том случае, если мы увидим пробитие сначала отметки 1.1839 максимум вчерашней торговой сессии, ну и более значимый уровень – это максимум, который также был 16 мая сформирован по цене 1.1854. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре британский фунт американский доллар, я напомню, что вчера мы смогли закрепиться выше максимум, которые были зафиксированы 16 мая, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста. И данный сценарий остается актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1.3449, максимум 15 и 16 мая. На текущий момент сейчас существенных изменений нет. Мы немного скорректировались вчера во второй половине торговой сессии. И пока британский фунт держится выше данного уровня, покупки сохраняются. Цели роста – это уход выше области сопротивления, которые находится на максимуме. В максимальных значениях 10 мая это отметка 1.3617. По паре американский доллар, канадский доллар на текущий момент покупки также сохраняются. Сегодня с утра мы видим уже торговлю выше максимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 1.2822. Напомню, что также мы не ушли ниже минимума 14 мая отметка 1.2749, что пока удерживает нас в фазе восходящего движения с целями роста до 1.2999. По паре американский доллар, японская иена, здесь тенденция восходящая также сохраняется. Сегодня с утра мы видим уже обновление локальных максимумов. Следующая цель роста – это отметка 111.73. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях 16 и 17 мая. Это отметка 110.08. По паре австралийский доллар, американский доллар, общее направление нисходящее пока сохраняется. Вчера мы увидели закрытие ниже открытия. Ну и для возобновления снижения с целями до 74.70 и 74.11 нам необходимо увидеть австралийский доллар ниже минимума вчерашней торговой сессии. Это отметка 74.97. В свою очередь, обновление локальных максимумов и уход, соответственно, выше уровня 75.66 вернет нас к покупкам по данному активу. Еврофунт продолжает снижаться. Вчера обновили также локальные минимумы. Следующая цель по снижению – это отметка 86.72. И ближайший разворотный уровень в краткосрочной формации отмечаем на максимальные значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы по цене 87.52. В том случае, если пара еврофунт сможет закрепиться выше данного уровня, если мы увидим это сегодня, то вероятно начало коррекционной восходящей тенденции с целями роста до 88.36 и 88.82 соответственно а, По золоту тенденция нисходящая продолжается. Вчера мы также обновили локальные минимумы, доходили до уровня 1285 долларов за тройскую унцию. Следующая среднесрочная цель это 1265. Именно туда сейчас золото и а, стремится. В свою очередь отмену данного нисходящего сценария мы получим в том случае, если увидим обновление локальных максимумов. То есть если золото сможет закрепиться, вернуться в диапазон 1294-1300 долларов за тройскую унцию, то в этом случае будем ожидать. Дать возобновление роста а, с целью до 1325. А, по нефтемарке Brent общее направление также сохраняется восходящее. Следующие цели роста это область уже 85, 86 и 88, среднесрочная цель. А, ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимуме 16 мая. Это отметка 78 долларов за барль нефти марки Brent. По индексу DAX импульс вчера мы получили, ушли выше уровня 1344. И что в свою очередь подтверждает сохранение восходящей тенденции. Следующие цели роста это отметка 13 один. Ближайший разворотный уровень на минимуме вчерашней торговой сессии это область 12 973. По биткоину коррекционно нисходящая тенденция сохраняется. Следующие цели по снижению это область 7500 474. Ну и мы сегодня с утра уже видим торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 16-17 мая, что на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей коррекционной тенденции по биткоину. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если биткоин сможет закрепиться выше отметки 8438 долларов за один биткоин, и после этого уже восстановительное движение может начаться. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте